здравствуйте друзья в этом видео мы будем говорить об индикаторе для бинарных опционов forex triple hit этот индикатор платный но вы его сможете скачать для ознакомления с нашего сайта по ссылочке в описании данного видеоролика вы сможете найти непосредственно данный текстовый документ данную страничку и на ней ссылочку на скачивание внизу страницы Итак, давайте в первую очередь рассмотрим некоторые характеристики которые достаточно важны мы их будем вспоминать в течение данного видео во-первых терминал metatrader 4 таймфреймы m15 m30 и h1 экспирация 5 10 свечей в соответствии с вашим таймфреймом от 5 до 10 свечей типы опционов у нас call и put индикатор forex trx так время торговли от 8 до 20 торговые инструменты валютные пары акции сырьевые товары далее установка и тут возможно другая информация вас заинтересует сейчас мы все ее рассмотрим в конце данной странички есть у нас кнопочка скачать здесь мы соответственно качаем данный индикатор а теперь давайте перейдем в терминал и рассмотрим нюансы для начала, конечно же, нужно добавить индикатор в mt4. Жмем файл, открыть каталог данных. Я не буду показывать, как закидывать. Покажу, где. Возможно, вас это заинтересует. mql4. Возможно, вы первый раз устанавливаете индикатор. И сюда закидываем индикатор, который скачали. Также у нас есть шаблон в скачанном файле в архиве. Закидываем его сюда. Templates, да? Хорошо. mql4, индикатор и шаблоны в templates. Закрываем. Далее перезагружаем mt 4 для того, чтобы индикатор заработал. Потом подгружаем шаблон Forex Triple Hit Template. У нас э, виднеется вот такая вот ситуация. Внизу у нас индикатор похож на MACD Forex TRX. Также у нас есть стрелочки, которые также являются сигналами. Большая стрелочка и переход цвета на индикаторе являются сигналами, сигналами на call или put. Если вы торгуете агрессивно, то этот сигнал стоит учитывать. Если вы любите консервативную торговлю, более уверенную и с меньшими рисками, то лучше обратить внимание на вторую стрелочку и, соответственно, на третью, которые дают хорошие, уверенные сигналы. Вот у нас стрелочки на путь. Соответственно, есть и другие стрелочки, которые сигнализируют на кол. Это синие стрелочки. Гексограмма меняется с желтого цвета на синий, в данном случае. У нас есть информационная панель, которая показывает актив, которая показывает время до закрытия свечи, и сигнал, который стоит учитывать мы можем, как уже говорилось, использовать данный индикатор на M15, M30 и H1. Данный индикатор был изначально разработан для Forex, но мы его оптимизировали и он сейчас отлично подходит для бинарных опционов. Итак, как непосредственно работать с сигналами? Тут у нас сигнал на падение, сигнал на путь. Мы видим переход гексограммы и стрелочка вниз. Вы уже сами решаете, стоит ли работать с этим сигналом, стоит ли его учитывать. Если вы все же решили учитывать этот сигнал и нажали ниже, то следующий сигнал мы можем уже отработать по Мартингейлу. Ну и соответственно следующий, если возникла какая-то непредвиденная ситуация. Но обычно по этому индикатору мы видим, что таких ситуаций нет. И индикатор работает весьма таки неплохо и точно. Сигналов опять же немного, но они точные. Вы видите это на графике. Пусть даже на истории, но все очень красиво и слаженно отрабатывается. Теперь давайте заглянем в настройки данного индикатора. Так, давайте свойства Forex TRX нажмем, что у нас в настройках, входные параметры так здесь у нас э, есть настройки цветов настройки алертов остались настройки от форекса э, то есть тут профит э, и стоп есть э, стрелочки да что нам интересно нас интересует тут больше всего уровнем тут в принципе все настройки понятны, они не так важны и вы разберетесь без проблем что включить что выключить э, включить ли alert или профит э, или что-то еще нас интересует уровень уровнем мы нажимаем true включаем уровнем потому что уровни очень хорошо дополняют данный индикатор forex triple hit жмем ok и появляются на графике уровнем у нас сейчас m15 и мы смотрим как работает данный индикатор в комплексе с дополнением таким как уровнем мы можем работать непосредственно на пробое или на отбитие от уровня. Далее смотрим. У нас, например, здесь идет пробой некого уровня. Стрелочка показывает вниз. Индикатор меняет цвет. Мы жмем ниже. Идет откат к уровню. У нас здесь некий убыток может быть, да, получается. В зависимости от того, сколько свечей вы отработали. Далее. У нас следующая стрелочка. Консервативная торговля. То есть не забываем, что первая стрелочка. Это агрессивная торговля. Которая не обязательно приведет вас э, к успеху. Следующая стрелочка. Консервативная торговля. И Если вы здесь э, прогорели. Если ваша сделка прогорела. Была неудачной. То мы уже можем торговать по консервативной торговле. Можем жать э, ниже. И получить профит э, уже по этому сигналу, то есть гиксограмма у нас не поменяла цвет, второй сигнал у нас, и отлично мы дальше жмем ниже, жмем пут и получаем доход. Далее, тут у нас следующая стрелочка, и тут э, тоже мы можем получить э, доход, зависит от э, вашей торговли. Давайте посмотрим диаметрально противоположные сигналы. Так, тут у нас, ну, исходя из уровней, конечно, потому что мы поставили уровни, что у нас тут на М30. Давайте перейдем, посмотрим. Посмотрим М30 тут мы видим у нас очень хороший сигнал такой жесткий пробой уровней прямо не одного даже а ряда уровней у нас есть большая стрелочка для агрессивной торговли есть переход индикатора дело в том что агрессивная торговля и данный сигнал они конечно же и остаются как бы рискованными но тем не менее после такого жесткого пробоя этот сигнал очень хорошо показывает нам что нужно нужно входить в сделку и жать кол далее у нас по консервативной торговле тоже есть стрелочка без смены направления получается трендом так друзья мы переместились на график h1 и здесь мы видим тоже очень интересный сигнал у нас здесь есть пробой ну соответственно После пробоя мы видим, что есть сигнал, то есть пробой уровней, есть сигнал, мы жмем кол, 1, 2, 3, 4, 5, так, секундочку, и смотрим, тут у нас 5 свечей и 6, 7, 8, 9, 10 свечей, мы видим, что сигнал на агрессивную торговлю хорошо отработал, но... Довольно неплохо и уверенно отработал второй сигнал по данному индикатору, по индикатору Forex Triple Heat. Также хочу заметить, что данный индикатор не перерисовывает и достаточно уверенно показывает сигналы. Итак, давайте подведем итоги. У нас есть большая стрелочка, которая показывает агрессивную торговлю, которая является сигналом на агрессивную торговлю вместе с переходом цвета на индикаторы внизу далее у нас консервативная торговля вторая стрелочка мы соответственно тут можем использовать данный сигнал уровни помогают нам получать более уверенные сигналы то есть они помогают нам получать больше дохода по сути и ориентируясь на уровне мы можем входить в сделку намного более безопаснее и с меньшими рисками друзья в принципе на этом все также многие другие индикаторы вы сможете скачать на сайте win signals все ссылочки будут в описании данного видеоролика forex triple hit также вы найдете в описании данного видеоролика друзья спасибо за внимание